Друзья, 2017 год был богат на яркие события в области науки и высоких технологий. Чтобы он запомнился надолго, встретьте наступающий 2018 в дружной, веселой компании. И не забудьте раскрасить звездное небо яркими вспышками салютов и фейерверков. Мои товарищи с сайта bach.ru уже на протяжении 16 лет приносят громкий яркие яркий праздник во все дома. Пенгальские огни, салюты, летающие фейерверки, огненные фонтаны, ракетницы, римские огненные свечки, хлопушки, петарды становится востребованным атрибутом на любом празднике. Праздничный салют — это реализация вашей фантазии. Вы можете нарисовать неповторимую картину, холстом которой станет ночное небо. Позвольте себе сделать этот мир красивее, создав неповторимое настроение, послевкусия которого будет долго радовать вас яркими воспоминаниями. Друзья, переходите по ссылке в описании, чтобы получить приятную скидку от нашего канала. Сегодня в выпуске. Новый биоприндер поможет лечить диабет первого типа. А группа исследователей оцифровала мозг червя и запустила его в робота. Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов, Правильная Правда, Новости науки и технологий. Сахарный диабет первого типа это заболевание эндокринной системы, при которой специализированные клетки поджелудочной железы вырабатывают недостаточное количество инсулина. Специалисты Австралийского университета Уолонгонга представили новый 3D-биопринтер, который позволяет значительно усовершенствовать процесс лечения пациентов с данным заболеванием. Он позволяет значительно снизить риск отторжения донорской ткани при пересадке островковых клеток. Без лечения диабет первого типа приводит к тяжелым осложнениям – диабетической кардиомиопатии, почвенной недостаточности, слепоте, диабетической язве стопы и летальному исходу. В настоящее время единственным спасением для пациентов больных с сахарным диабетом являются регулярные инъекции инсулина. Однако давно ведутся исследования в сфере создания новой поджелудочной железы для диабетиков, и недавно ученые из Австралийского университета Улонг-Гонга представили 3D-биопринтер, способный буквально напечатать пациентов новые клетки необходимого органа. Инновационную систему назвали 3D-биопринтером для трансплантации островковых клеток поджелудочной железы ПИКТ. Она способна наносить биочернила, содержащие островковые клетки на трансплантируемые 3D-печатные каркасные структуры. Эти клетки отвечают в организме человека за выработку инсулина. Уже сейчас можно пересадить человеку донорскую ткань для выработки инсулина, но риск отторжения в таком случае будет крайне высок. Описанный же метод позволяет снизить эту вероятность за счет включения в донорский материал клеток самого пациента. Кроме того, принтер позволяет печатать одновременно несколько типов клеток. Трехмерный каркас может добавить клетки эндотеля которые ускорят прорастание сосудов для питания. Как заявили исследователи, принтер позволит создавать органы на заказ, смешивая донорские клетки с клетками реципиента особым способом, благодаря которым получаются совершенно новые органы для экспериментальной трансплантации, существенно снижая риск отторжения. После демонстрации новейшей технологии министру здравоохранения Южной Австралии биопринтер передали Королевской больнице Адалаиды. Клиника стала первым медицинским учреждением в мире с подобной аппаратурой. Специалисты планируют протестировать устройство на практике и, если нужно, внести необходимые изменения для улучшения работы устройства. Современный смартфон встроен масса функций — фото, видеокамера, диктофон, MP3-плеер который еще 15-20 лет назад сложно было представить в рамках одного устройства. А в наше время производители все чаще стремятся оснастить свои девайсы полезными для здоровья функциями. Возможно, совсем скоро лица, страдающие от диабета, смогут обходиться без глюкометров, измеряя уровень сахара при помощи своего смартфона. Люди, страдающие от сахарного диабета, вынуждены регулярно измерять уровень глюкозы в крови. Для этого им необходимо постоянно носить с собой глюкометры, что довольно неудобно. Исследователи из университета Сан-Диего решили, что решением проблемы станет интеграция глюкометра в смартфон — вещь, которая всегда у нас под рукой. И, в отличие от традиционных приборов, телефон сможет хранить информацию об уровне сахара в облаке, обрабатывать ее и отправлять показания врачу. Устройство получило название g и представляет собой чехол на телефон. В верхней части чехла расположен сенсор. С другой стороны девайса закреплен съемный стилус со специальными гранулами, содержащими фермент глюкоз оксидазу. Чтобы провести анализ, необходимо шариком коснуться сенсора, тем самым зарядив его. Затем на шарик добавляется несколько капель крови, и фермент вступает в реакцию с глюкозой. Эта реакция генерирует электрический сигнал, который измеряется электродами датчика. Причем чем он сильнее, тем выше концентрация сахара. Чтобы расшифровать данные, нужно еще раз коснуться сенсора, который переправит их в приложение на смартфоне посредством Bluetooth. На тест уходит не более 20 секунд, а приложение, доступное пока лишь на Android, может хранить, анализировать информацию и даже отправлять ее лечащему врачу. Причем есть у технологии ряд недостатков, важнейшим из которых является то, что для проведения теста требуется 12 капель крови, но разработчики работают над сокращением этого количества. При этом не стоит забывать, что чехол является лишь первым тестовым прототипом, и его ждет масса изменений. Следующая цель исследователей — внедрить люкометр непосредственно в смартфон, а не в чехол. Команда Надеется, что в будущем технология может быть модифицирована для обнаружения других веществ и использоваться не только в медицине. Интересно, застанем ли мы то время, когда обычному человеку можно будет сделать пересадку поджелудочной железы? при этом не продавая почку. Скептики, конечно, скажут, мол, все сложно. Активировать сенсор, капнуть кровью, чтобы не забрызгать весь телефон, передать данные по Bluetooth, бла-бла-бла, и все равно палец колоть. А по сути просто встроили обычный глюкометр в чехол телефона. И все это дело сильно попахивает Роснано. Но если действительно будет работать, то это замечательно. За такими приборами будущее, медицины в том числе. Вот так лет через сто все параметры своего организма будем смотреть на смартфоне, кроме мозга. Хотя и до него доберемся. Но об этом в следующей новости. Ученые считают, если мы сможем узнать все о том, как работает мозг, то, по крайней мере, в теории сможем оцифровать чей нибудь разум. А затем загрузить его в компьютер. Тем самым создав фактически бессмертную цифровую личность. Звучит фантастически, но ученые движутся в этом направлении. Некоторые успехи продемонстрировала международная команда, которая сумела оцифровать мозг круглого червя Cinerobditis elegans. C. elegans — нематоды, биология которых полностью изучена. Мы знаем все их гены, а их нервная система была исследована множество раз. В 2014 году коллектив ученых проекта OpenWOM записал все связи между 302 нейронами этого живого существа и смоделировал их в виде какого компьютерной программы. Целью проекта стало создание виртуального червя. Основная задача проекта заключалась в полной репликации Cinear Updates с в виде цифрового организма. Однако исследователи решили пойти дальше и не только создали цифровую версию мозга нематоды, но еще и загрузили ее в простого робота, созданного из конструктора LEGO. Этот робот фактически является физическим воплощением червя и имеет все необходимые эквивалентные части тела нематоды — сонарный датчик, который действует в качестве обонятельной системы, и набор моторчиков, которого Выполняя функцию моторных нейронов червя с каждой стороны его тела. Удивительно, но без каких-либо заранее внесенных запрограммированных инструкций, оцифрованная версия нейронной системы Cineuropdapis Ellegans оказалась способна управлять роботом. Сконструированный механизм с мозгом червя на борту без какой-либо подсказки вел себя и реагировал точно так же, как живой организм. Прикосновение к передним и задним сенсорным датчикам, стимулирующим орган обоняния, а также симуляция сенсора, отвечающего за пищеварительную систему, заставляли его двигаться в соответствующую сторону. В итоге, все тело этой игрушки стало отзывчивым. Если на пути у червяка появляется препятствие, то робот принимает самостоятельное решение о развороте и смене курса, а все благодаря виртуальным мозгам. Таким образом, исследователи впервые создали виртуальную копию живого существа. Исследователи отмечают, что цифровая симуляция работы мозга червя не идеальна. И в некоторых моментах упрощена, но факт того, что робот действительно двигается сам по себе, может останавливаться перед препятствием, а затем пятиться назад, используя для этого просто оцифрованный код, имитирующий работу нейронов мозга червя, выглядит довольно впечатляющим. Ученые признаются, что цифровой мозг еще требует более точного моделирования и отладки. Им предстоит упростить процесс запуска отдельных нейронов, что положительно скажется на функционировании робота-червя. Кстати, в деле совершенствования исследователям может посодействовать любой желающий. моделирования инструмента Доступной веб-версии. На официальном сайте имеются симуляционные модели и визуализации цифровой нематоды. Проект с открытым кодом нематодуина предоставляет шанс каждому ближе познакомиться с идеями, которые были использованы при загрузке цифровой копии мозга в Arduino. Сейчас исследователи хотят восстановить работу некогда созданного ими iOS-приложения, позволяющего следить за деятельностью цифрового червя. Этакий аналог томогочи только без прямого управления, поэтому ищут людей, готовых им помочь в этом деле. И все же цифровые черви — это так забава. Ключевая цель проекта заключается в создании коннектома — описания всех нейронных связей человеческого мозга. В итоге, даже если мы не сможем загрузить наши мозги в компьютеры, а всего лишь научимся создавать их симуляционные модели, то даже это внесет существенный вклад в развитие искусственного интеллекта и в целом компьютерных систем. Изобретение OpenWOM — не единственное в своем роде. Нигерийский ученый Оше Агаба в этом году представил устройство под названием Камику Кора. Оно включает в себя микросхему с живыми нейронами из мышиных стволовых клеток. Благодаря в такой начинке каникул коры способны по запаху доходить взрывчатые вещества, а в будущем разработка за ста процентным нюхом сможет диагностировать и болезни. Господа, давайте условимся. У червяка действительно нет мозга, но в нашем формате намного проще сказать мозг, чем каждый раз объяснять, что такое ганглии. Зато теперь можно прикинуть, сколько в человеческом мозге червей – 85 миллиардов разделить на 302. Такой вот первый шаг червяков к бессмертию. Интересно, они способны к самопознанию? Тогда этот робот однажды проснется со всеми своими воспоминаниями. Я пол сожрал, пол сожрал, дальше все в тумане, теперь надо ползти и жрать, О, стена, а ведь он даже не знает, что сделано из лего. В связи с этим рождаются традиционные моральные вопросы. Выключение программы равносильно убийству червя лопатой, а поедание пищи равносильно убийству миллиона бактерий. Однако с этими исследователями ходим по тончайшему льду. Когда они писали нейронную сеть, я радовался. Будущее для меня уже наступило. Когда они создали цифровую версию мозга червя, я восхищался. Искусственная жизнь для меня была фантастикой. Когда они смоделировали поведение человека, я испугался. Что-то может принимать решение за меня. Когда появился искусственный интеллект, уже некому было защитить меня от сингулярности. В любом случае, если когда-нибудь мы сможем освободить наш разум из этих мясных оков, в которых сейчас живем, дальнейшие возможности станут головокружительными.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 и увидимся в будущем.